Девушка, Сбербанк онлайн заблокирован. А все. Мне пришлось ее напомнить, что есть такие уголовные статьи, как привита, служебный подлог, претензии на трех листах. Подаю вам, при вас расписываюсь. Сомнения есть? Нет сомнений. Подпись есть, вскоре не разблокируем. Вас... Обращайтесь ко мне, пожалуйста, по, по имени, Антон. Не надо все лепить в одну кучу. Не сервис, -з, а сервис. И начинает надо мной издеваться. Чего вам еще надо? Этой операции там нет. А здесь есть, а здесь нет. Почему они все разнятся? Банк без моего разрешения стагнировал операцию. Я скриншот успел понаделать, и следов не осталось. А скриншот то понаделано? Почему? Как? На каком основании была операция проведена успешно, а потом была стагнирована? Все через эту штуку? А мы вчера с вами живую пообщались. А где тут это, решить проблему? А, проблема – это продукты. Не заняты? Вопрос а вопрос по поводу Сбербанка онлайн. Ответили вам? Нет, у меня другой вопрос. Вот ага. люди пытаются перевести денежку да, ага. по номеру телефона. Да. И им пишет, получатель не дал согласия на перевод по номеру телефона Сбербанк. Да, это, это как это так? Это если, если у него не подключен мобильный банк, он пакет. То есть есть определенные пакеты, которые, например, либо... Допустим... У кого у него? У меня, что ли? Но... Люди меняют, под номер телефона пытаются перести денежку. У вас смс-повещение полный подключен? Это 60 рублей, которые стоят? 60 рублей снимается. Мобильный банк, 60 рублей. Может быть, вам вместе со Сбербанком Лайна, мобильный банк тоже заблокировали. А вы можете проверить? А, нет, это если вас когда вызовут, они могут посмотреть программу. Я Хорошо, покупаю. проверим. Благодарство. Благодарствую. Благодарствую. Так, у меня три вопроса. Первый – это примите, пожалуйста, претензию. Претензию на трех листах. Сама претензия на одном листе, плюс два, две страницы на это, это приложение. Так, в двух экземплярах подаю вам, при вас расписываюсь. Личность, вы не сомневались, да? Вы вчера слушали? Наблюдали? Нет, нет. нет? Не были? Сомнения есть? Нет Благодар сомнений. Благодарствую. Значит, при вас. Расписываюсь. Так, один экземпляр вам, второй мне с отметкой о принятии. Входящий, фамилия, имя, отчество, дата, должность полностью, фамилия. То есть вы вчера выставляли обращение на блокировку в Барбанку на правильно я понимаю? Я трижды выставлял. То есть вам еще его не разблокировали, да, я так понимаю? Ну, я так понимаю, они не собираются. Хотя через два часа после блокировки пришел, написал письменное обращение. Вот оно, оригинал. Имеется на руках. Подпись есть. Все нормально. До сих пор не разблокировано. Я вас просто уточняю. Я уточняю для зрителей, которым это все будет интересно. В самом обращении можете вон на эту требовательную часть только указать. Ну я только написала, что необходимо разблокировать онлайн по тут от Баха содержится в составе. Вы не состав? Кристина, не отвлекать вас? Да. Лучше на первой странице. Здесь удобно будет или вот здесь с какой стороны лучше? Ну, здесь... Без разницы, где удобно. Главное, выше, выше этой подписи. Печать поставить вам? Обязательно. И время, пожалуйста, укажите. 16.49. 16.49. 16.47. Угу. Стоя, Да, тем. Ну, а какая разница? Большая. Могу здесь переписать и отдать. Дайте посмотреть, пожалуйста. Думаете, не читаема будет? Нет, просто печать никогда не ставится поверх подписи. Ну, это это вот общепринятое заблуждение. Вот тут что написано? Приняла, да? Приняла, а должность фамилию указали. Замечательно. Давайте должность давайте еще. Пропишу, а можно? Не, да, да, да, да, да, да. И печать, ну, отдельно, Чтоб не залазила на фамилию. Единственное слое. Принял А что такое смол? Старший частных ну сойдет, мне главное, что фамилия собственно ручно написана. Благодарствую. Да, есть вопрос. Так, а, по поводу обращений. Вы смотрите, вот у меня есть множество обращений, да, к вам, начиная с 24 января. Вот я не знаю, какие из них вчера оформила, какие там 24-25 еще 4 февраля. В общем, они все не выданы вот в таком виде. Да? То есть какой-то абзац и печать mm -hmm. родчика. А официальный ответ, я так понял, выглядит мотивированный вот так вот. То есть указывается причина, решение да, и основание. То есть мотивированный официальный ответ. должностное лицо, все, все официальное. И все это есть. Хоть какие-то реквизиты банка. Есть, mm -hmm. Вот мне ну, можно вот такие вот все, банк банк, все. Ну нет решения, mm -hmm. нет оснований. То есть просто yeah. какой-то ответ, и собственное мнение. Так да, можно вот это вот так же оформить каждое обращение, ответ на каждое обращение. Вот эта бумага еще нужна? Кристин, я не настаиваю, я понимаю, что это долго, но если есть вот такая вот возможность, возможно мне просто формат не, не поставили галочку или не ту форму выбили. Нет, Антон Николаевич, смотрите, получается. Нет, обращайтесь ко мне пожалуйста по, по имени Антон. Вот так можно сделать, нет? или это, долгое время? это заказывать нужно, чтобы они именно предоставили вам в таком формате. Оформлять новое обращение, правильно? Да, а? да, да. Ладно, мне это стоит, нет смысла времени тратить. Так, и у меня еще один вопрос, смотрите, вот мне только что человек сообщил, да, впервые в истории я вашим банком пользуюсь, услугами вашего банка пользуюсь, ну как минимум лет 15, наверное, вот, и... Впервые человек не смог перечислить денежку. Вот смотрите, номер телефона. И а что ему пишет? Он пытался с ВТБ перечислить по номеру телефона. Впервые человек с, с какого-либо банка не смог перечислить по номеру телефона. Что якобы с, это, со стороны. Ну, что вы, как будто бы не дали Якобы, да. На да. Например, это вот я, я, я предполагаю, это связано с блокировкой в Сбербанк онлайн. А как ты это можно выяснить? Только через номер 900 можете позвонить, они вам прям полный. Полностью... Они скажут, мы не можем вас идентифицировать? Нет. А ну то, что вы не паспорт не предоставили. Ну а здесь я на вот я здесь. Давайте при вас позвоним или вы по внутреннему телефону позвоните. А мы тоже должны им предоставить ваши данные, серию номер паспорта, фамилию, имя, отчество для того, чтобы они нам дали какую-то либо информацию. Только а в чем нам... проблема? Тоже... Вот, вот, вот же обращение оформляется, смотрите. Ну. Вы просто назовете имя и фамилию и скажете, что... А это вот буквально час назад. Вы можете номер обращения назвать да, и сказать это. Это же не персональные данные. Сказать, что я тут. Бумажка у меня с собой. Личность установлена. Ну. Я бы распечатал... Но... Да, да. Да, я так не успел просто распечатать. так бы распечатал. Вот, не интересует это. Что такое вообще? Почему люди не могут э, перечислить денежки? Это через систему быстрых платежей проводится? Я, я не знаю, это а этот, может, как сказать, вот у вас Сбербанк онлайн, а ВТБ а есть да, ну, интернет-банкинг какой-то для физлистов, я так понял просто как, допустим, на «Сбербанк онлайн» перевод на ну, по номеру телефона. И, да, это из-за того, что «Сбербанк у онлайн» у нас по Из-за блокировки «Сбербанк онлайн»? Да. А, значит, мне нужен официальный ответ на бумаге и спешите с расписи. Оформление? Спасибо. Обращение будем рассказывать? Конечно. Только текст, пожалуйста, с моих и слов вы опять там что-нибудь напишите ну да у них также называется втб онлайн у, -у, -у. у вас есть такая выписка последние там допустим 50 операций Он даже больше можно за месяц взять но меня вот интересует за, за текущий год можно с указанием времени там время и да потому что мне вчера дали там времени нет пока дата. А мне интересует именно дата, потому что это очень важно при разбирательствах в суде. Вот смотрите, только дата. Времени нет. Нету времени. И тут и времени нет. Вот она какая. Ага. А я смотрела у вас на сайте, то есть в вот, Сбербанк онлайн, там есть да. такая штука... Когда это... вы заказываете сами, да, через Сбербанк, Да, там вариант. есть этот, последние 10 операций. Угу. Мне то же самое, только чтобы захватить 24 число. Ну, мы можем, допустим, заказать и здесь распечатать на нашем принтере и заверить. Давайте. Давайте подключите Сбергость к нашей программе. Куда? Сбергость. Для того, чтобы на принтер нам выпустить документ. Какой документ? Выписку вы хотите же по карте? Да. Сбербанк онлайн говорите, что там есть современные. Девушка, так? Сбербанк онлайн заблокирован. Ну, все. Тогда только заказать можем. Так заказывайте. За какой перевод? Расскажите сразу. За весь год. Это текущий. За 21-й. Почему 21? 22-й. За текущий Другое год. Месяца? За текущий Январь, год? февраль, да? Текущий 22-й год. Хорошо. Mm. А, так, давайте пропишем информацию, которую вы хотите указать. Перевод. Мне нужна дата, время, описание операции и сумма. Только прежде, чем… Номер карты можете сказать? Да, прежде, чем отправлять, вы согласуете со мной текст. Я вам распечатаю заявление, вы прочитайте. Если вот. что-то нужно будет внести какие-либо что... изменения, что... вы мне скажете, да, я под... их внесу. Не потому что вчера, Кристина, э, я… Скажу вам, да. Наталья сообщила недостоверные сведения. Мне пришлось ее напомнить, что есть такие уголовные статьи, как клевета, служебный подлог. Теперь по... потому что вам не могут сделать перевод. Нет, подождите, вы прочитайте текст. Я хочу услышать. Клиенту необходимо предоставить выписку по карте номер карты за период с первого на первый двадцать второго пятнадцатого на второй две тысячи второго года указанием даты и времени проведения операции. Сумма операции и описание операции. Дата, время, сумма. Не описание, описание операции. Ты чека с обязательным указанием времени и операции. Допишите отдельное предложение. И указание проведения операции. Указание проведения. Да. Описание я говорю. описание, операции. описание. Указание операции да с обязательным указанием времени операции. Прям с обязательным, да? Прям отдельным предложением, а то пропустит мимо это. Глаз, какой несколько раз. А мне к вам бегать надоело уже. Поднимем тем же вопросом. Вы можете распечатать? Распечатать я посмотрю. Нужно распечатать роспись. Вот как это. Но мы выглядит. же все в одном, в одном заявлении. Не не не, отдельным отдельным отдельным обращением. Вот это вот по выписке чисто. Давайте отдельное обращение. Следующее обращение будет по невозможности совершения это, перевода. Не надо все лепить в одну кучу. Все равно не так написали, как я говорил. Ладно, следит. С обязательным указанием даты, времени, сумма и описание проведения операции. Мне просило отдельное предложение. Печать роспись должности. Все, направляем да, данное да. заявление? Да. Вам Обращение. заявление дать это? Что, да. да. он, печать, роспись, я же говорю. Ну, просто одна нам оставляется, одно я вам сейчас распечатаю. И вы тоже распишитесь. Давайте. Что у вас опять проблемы с программой? Грузится. Может пока в Word текст напечатаете? Потом скопируете? Нет, уже все. Запустилось? Да. Печатаем? Да, в Сейчас выставлю, да? Слушай. 15 ноль второго. 2022. Примерно в мне стало известно о том, что знакомый через сервис Втб онлайн не смог отправить, не смог совершить операцию. Перевод? Не смог совершить перевод, перевод денежных крест по номеру телефона. По причине. Кавычки открываются, пишем. Получатель не дал. Необходимо предоставить письменный ответ, да? Пребую предоставить официальный ответ с указанием причины. отклонения операции. А какие-то дополнения будут? Нет, все. Девушка, вы, наверное, ошиблись. Не сервис, а сервис. Делитесь с получателем инструкции ей, там, на следующей встрече Еще раз? С получателем инструкции ей. Надо слово добавить, инструкция перед кавычками. Там инструкции не было, поэтому поделитесь На следующей строчке, видите, инструкция «Е». Что думало, это именно красное то что там нет. Остановись верно? Для вас перепечатать И вот здесь запятую берите, пожалуйста. Ее здесь не должно быть, по правилам сказать. Остановись верно? Слово добавили? Все. Печатаем. Так, и последнее. Вот тут пришла смс. Обращение рассмотрено. Распечатайте мне, пожалуйста, ответ. Чего там опять? Опять задумался. Подгружают данные. Столько денег гребете, интернет никакой. И текст самого обращения. Распечатайте тогда, пожалуйста. Заверите? Вот, Фамилия, должность. Самое главное это фамилия полностью. Дата, время. Какая-то неполная выписка. Ну мы же по новой заказали. Это вот то, что вы вчера заказывали. Сейчас я вам распечатала. Так вот. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Вот ответ по этому решению. Обращению к Так, еще не понял. По-моему, информация не соответствует действительности. Сейчас, секундочку. в любом случае, с вами заказали новую выписку. Что было Прикинь, что они делают. Они стагнировали операцию, которую я на Тинькоф 1000 рублей перевел. Они стагнировали эту операцию. Без моего разрешения. И она сейчас не отображается. Прикинь, что делать? Да, вот так можно. быть. у меня скриншоты есть. Понимаете, что здесь происходит? Ну, не совсем. Не совсем. Я перевел тысячу рублей на карту Тинькофф. Успешно, все нормально. Тут же пытаюсь перевести 15 тысяч, и мне Сбербанк онлайн блокирует. И начинает надо мной издеваться. Я уже четвертый или пятый раз прихожу в Сбербанк, пишу заявление, разблокируйте. Ни в какую. При этом из отчетов пропадает, и из смс пропадает э, та операция, которую я успешно совершил на ту же карту. И меня сейчас меняют, что я типа якобы мошеннические действия какие-то совершал. Вчера я приходил с пакетом 20 документов удостоверяющих личностей. Что Мне вам еще надо? Мне лично ничего. Нет. Все, что от меня требовалось, я выставила обращение. Я, я не вижу вот только... этой операции, что тысяча рублей была успешно передать. Мы с новую выписку. Как придет, да, вы посмотрим более подробно. Ну так стагнировано уже, видно же сразу. Ладно, будем разбираться. <сос Buchanan> вот человек мне перевел 1000 рублей, а то, что я кому-то перевел 1000 рублей, вообще отсутствует информации. Ну, это, скорее всего, те операции, которые именно совершали вы. Не, Вот, читайте, CF payment, то, что мне перечислили, а вот CF дебет то, что я, где CF дебет Вот дебет понимаете, дебета нету за 24 число, за 24 число только один приход. А я отправлял тысячу рублей. С дебет – это когда вы переводите друг друга. не смотрите на 1 января. Вон, я говорю, 24-го ну, все произошло. 24-го, одна запись только. посмотрим, что придет Вы понимаете, тут даже нету, что я тут же пошел в банкомат и снял определенное количество денег. А еще какие-то вот, в этой выписке нету? Здесь есть, а здесь нет. А вот Почему? Здесь Почему? Почему они все разнятся? Как так? Вот, смотрите. Вот. Видите? Этой операции там нет. Это что такое? Что за вот заблуждение? Вот она 24 января. <coughs> вот так это, это, мне ты это мне перечислили, а я перечислил. Нет, на карту говорите, Кинков. что вот эту вот информацию они вот здесь не показали. Вот она эта информация. Вы не путаете. 24 января. Я поняла, просто Был я вам говорю, что Владюш, вот эта вот песня по она же отобразилась здесь. Ходячий выписки? отображен. А то, что я отправлял, нигде не видно. А то, что вам получается. Вот, смотрите, в 13-18. Я дом. вам верю. Можете попробовать, если... Все зафиксировано. Я вам верю. То есть банк без моего разрешения стагнировал. Операцию, понимаете? Да нет, так не может Пер... быть, если уже совершен Шагни... взят... вот. перевод, взята комиссия 30 рублей, да. он может отторнировать Все, совершен вопрос. платеж на 1000 рублей, 13-18. Я сприншоты успел понаделать? Ну, правильно, правильно? Все надо застаровать наше время. Вот, вот, смотрите, вот, 1000 рублей, перевел, конечно. <свечный> <свечный> 18, 18, 18. Наверное, не они, они вдруг время. ни с того ни с решили, да. что совершаются мошеннические да. действия и взяли, заблокировали и отменили вот этот успешный перевод. Понимаете? Чтобы я потом ничего не доказал. Это как так? Вот что творится. Ладно. Теперь понятно, почему мы время тянули. Ну, банк. А что штагнировать, на первый раз и следов не осталось. Придет клиент, не успел я наделать скриншотер, пенсию. чем он закажет? А скриншот-то понаделан. Подождем следующую выписку, что они Более того, я сейчас обращусь к человеку, с той стороны, со стороны банка Тинькофф, <связано> и он сделает выписку, что за Сбербанка онлайн пришла такая операция, и потом была отменена. Молодец. Вот и все. Пусть закажет, да? Посмотрим. Вот. А я сейчас подготовлю текст, и завтра к вам приду, и... или на 8800, Позвоню на номер девятьсот. Да, да, да. ну, да, а Туда-туда туда, туда позвоню, скажу, тоже чтобы, возможно, чтобы мне э <свят> дали все подробности, почему, как, на каком основании была операция проведена успешно, а потом была стагнирована. Хорошо. Благодарю. До свидания. Всего <свят> Нету, они в это, стагнировали эту операцию. Анжела. Да, вот Благодарю. Всего хорошего.